Всем привет, с вами crazy 721 а это тот самый сюрприз, о котором я говорил и в группе ВКонтакте, и в конце э, своего обзора на основную игру. Да, помимо основной игры, у нас есть еще и дополнительная кампания. Примечательно, что в Стиме продается две версии игры, но во второй версии, которая которой Complete pack, не сказано, что вы получаете. А получаете вы именно некоторые виды нового оружия и дополнительную кампанию на 7 глав. По сути, если основная игра повествует о прохождении оперативного отряда «Амбреллы» в период второй части, то данная компания повествует о прохождении специального отряда военных в период третьей части, так как с самого начала мы повстречаем Немезиду и Джил, но об этом потом. Перечень персонажей, ну, он такой себе на самом деле. У нас тут и тусовщица, и тростинка, и солдатка. Что за позывные, а? Скорее, пародия, чем серьезные позывные, но... Плюс в том, что тут имеются те же самые классы персонажей, что и в основной игре. И все ваши прокаченные способности и купленное оружие будут доступны и в этой компании. Чтобы получить доступ к этой компании, вам необходимо, вы только послушайте, зайти в новую игру, создать свободную игру. То есть никак, кроме как, вот таким образом вы даже не увидите саму компанию. Получить доступ по-другому к ней у вас не выйдет. И сюжет встречает нас с довольно глупым началом. Мы знаем, что в городе что-то происходит. Город просто исчез, как нам говорят. Like мы знаем об утечке какого-то вируса, нам об этом также говорят. Но хоть мы и не знаем, что это за вирус, нас послают туда без каких-либо мер защиты, кроме автоматов. Организовать карантин? Я думаю, автомат хороший способ организовать карантин, да? Черту маски дайте автомат. Мы, как и положено в подобной ситуации, видим инфицированного, и место наблюдения мы... Смотрите сами. И с этого момента мы стреляем во все живое. Ну, или почти живое. Далее нам необходимо зажечь огни на какой-то башне. Чтобы зачем? Ведь это не оговаривается, нам просто надо это сделать. Ну ладно, но перед этим уничтожаем солдат Амбреллы. Зомби и зомбированных солдат Амбреллы также уничтожать приходится. Дожидаемся подкрепления и идем к полицейскому участку. Опять же, нам просто надо было устроить карантин. Но ну, по итогу мы идем куда глаза глядят, то есть абсолютно непонятно зачем. Тут, кстати, мутировавший зомби... Оказывается, бьет всех без разбора. А еще оказывается, что если во время использования антидота подобный зараженный попадет в облако этого антидота, он моментально погибает. Красивый вид на полицейский участок впереди, и мы узнаем, почему нас сюда привели сценаристы. Только вот опять же эти события никак не связаны с оригина. Он опять сказал это. Хорошо, давайте похвалю игру за красивую модельку Джил. Нет, и тут облом. Почему такая большая разница между моделькой в геймплее и в ролике? Что произошло? Ну так или иначе нам придется следовать за ней. Отбиваем ее от Немезида, получаем небольшую информацию о том, кто она. Как будто мы и без этого не знаем, кто она и что она тут делает. Теперь же нам необходимо спасти военных из-под обстрела солдат Амбрелла и Немезиды. Ну что же, немезида просто уходит, а солдаты остаются. В этот момент я понимаю, что игра довольно нечестно с тобой поступила. Тут я почти мерз, но игре пофиг, она выпускает на меня своих солдат. Перемещаемся на другую крышу и... немезида уже где-то раздобыл миниган. Одной проблемы больше, теперь со спины на нас еще идут и зомби. Правда, в малом количестве. Но так или иначе, мы справляемся с задачей. И по наводке Джил направляемся в мэрию. Но перед тем, как добраться до мэрии, нам необходимо отстроить баррикады. Довольно интересная задумка, и, к сожалению, она тут не к месту. Но надо, значит надо. И дальше по улице мы встречаем довольно пухлого по сравнению с оригиналом Карлоса Оливьеру. Спасая его, мы получаем информацию о том, что мэрия заминирована, но мы же не из робкого десятка и решительными методами хотим разминировать неизвестное нам взрывное устройство. Тут возникает один вопрос, если Амбрелла хотел взорвать Мэрию, то к чему нужны были персонажи из основного сюжета? Но скорее всего они пришли позже, так как бомбы были разминированы. Так или иначе в этот момент возникает стелс-элемент. Вы не знали, а он есть. Оказывается, если разминировать мины, а их можно разминировать подрывником, то можно избежать перестрелки. Или вот тут, где ликеры, лизуны. Если бы я не наступил на стекло, можно было пройти тихо. Ну, я думаю, так или иначе, после разминирования все равно пришлось бы сражаться, так как бомба издает звуковой сигнал. А, да, тут еще что-то вроде элитных солдат Амбреллы появляется. Но нам не до них. И, наконец, после того, как мы наконец-то попадаем в архив, на нас нападают враги с огнеметами. И я узнал, что, оказывается, врагов можно казнить. И брать в плен, как живые щиты. Внезапно, но больше в дальнейших играх серии данная фишка не появляется. Хотя нет. Есть одна игра, в которой есть эта фишка. В конце комнаты лежит план лаборатории Амбреллы. И что-то подсказывает мне, что... Хм, интересно, я думаю мы сразу начнем с лаборатории, но по всей видимости нет, хотя по заданию нам необходимо найти вход. Занимаемся мы абсолютно другими вещами, так мы проходим мимо часовни и немного вглубь и наблюдаем сцену из оригинальной третьей части с небольшими доработками. Ладно, буду считать это переосмыслением оригинальных частей с условием на происходящее в игре. В конце концов, они же не могли изобретательно в тот период времени предложить нам прогулку по Раккун-Сити без изменений. Мы каким-то образом узнаем, что в той стороне находится Джил, и как бравые бойцы, не самостоятельно, но с разрешением командующего, идем помогать. Как мы узнали, что они там? Я не знаю. Ну и ладно. Мы прибываем к концу битвы, когда Джилл по сути инфицирована, а Карлос кладет ее на алтарь и бежит за антидотом. В битве с Немезитой есть один нюанс. Нам не нужно с ним сражаться, лишь заставлять стрелять в нужные нам два участка. Когда мы попадаем в туннель, то каким-то образом оказываемся в плавильном цеху. Интересен тот факт, что решетка была изначально сломана в оригинальной кампании, а выход завален. Ляп или нет? Непонятным образом, оказавшись в плавильном цеху, нам нужно сливать на Немезиду расплавленный металл. Должен признать, это интересно, но слишком криво, ибо Немезида даже не пытается каким-то образом уходить из подлющегося на него потока горячей жидкости. И так или иначе, он иногда и сам не проще скупаться в горячих источниках. По истечении его жизни мы, видимо, расплавляем его и убиваем... Но после, по сути, он появляется в третьей части и уже во второй стадии, если ее так можно назвать. Ну а тем временем мы, по всей видимости, находим вход в лабораторию Амбреллы. И вот с этого момента я хочу больше хвалить игру, нежели хайдить. Ну, похайдить придется, и вы поймете за что. Мы попадаем в лабораторию Амбреллы через канализацию, в которой внезапно разработчики решают разнообразить геймплей. То есть они вводят для нас фальшфайеры, которыми мы будем освещать путь себе в темных тоннелях. Это разнообразит игру, что не может не радовать. Нам наконец дают воспользоваться чем-то иным, нежели стандартными способами вооружения и перемещения по локациям. Теперь, хоть мы все еще не беспомощные, мы делаем что-то новое. А тут зомби научились хватать нас и затаскивать в комнаты. Позже эти моменты будут на кладбище. К концу тоннеля мы встречаем Клэр. До этого встретили Биркина, но... Ему было не до нас, и спасибо ему за то, что он избавил нас от бойцов Амбреллы. Ее моделька в игре все же лучше, чем у Джилл, за что спасибо. Но все равно есть какие-то синяки под глазами. Я думаю, что это из-за освещения. Но хоть форма лица нормальная. В тоннелях много пауков, так что если у вас рахнофобия, вам нужен помощник. Чем дальше, тем интересней. По-моему, он ее только что убил. Ладно. На нас нападает Биркин, и, как и в первой компании мы будем вынуждены ретироваться. Но по приходу в следующую комнату, Клэр такая, «Знаете, я тут это, выход поищу, а вы давайте дальше. Если найдете Шерри, берите там ее, ага». Я не шучу, это в прямом смысле то, что она делает и говорит. Ну нахер. No, no, no. Еще немного подстреливавшись, мы встречаем Шерри, но тут уже... Они ее сделали, как бы это сказать. Ну, то есть, ну я думаю, вы понимаете, о чем я. Сравните ее в предыдущих играх и посмотрите на это лицо. Но давайте не будем зацикливаться на этом и снова воспользуемся нововведенной функцией, освещая путь домой. То есть, освещая путь для Шерри. Нам необходимо ее прикрывать, иначе ее съедят. И знаете, при Фейле это довольно обидно. В следующей комнате нам также придется ее прикрывать, как и до конца уровня в целом, но так или иначе нам придется для начала э, убить нового хантера, которого нам презентуют, ну, который просто перекрашенный, а в дальнейшем он не будет ничем отличаться от обычных. А пока это обычный мини-босс с повышенным количеством жизней. Далее, сопровождая Шерри, мы попадаем в относительно небольшое помещение, в котором... Из всех щелей будут вылезать зомби, в особенности, как по моему мнению, тут нарушен баланс и напарники проявляют свою тупость в меньшей степени, хотя и пропускают достаточное количество зомби, чтобы они смогли подобраться к Шерри. Ну представим, что я прошел этот момент с первой попытки, хотя нет. Я еще скажу, что Шерри меня тут тупо зависла и от этого возник геймбрейкинг баг, то есть пришлось начинать миссию заново, к сожалению такое иногда происходит. Дверь в канализации закрывается, а за нами теперь гонится Биркин и пытается отнять Шерри, но внезапно появляется Клэр и говорит, «Эй, слушай, я нашла выход!» Хотя, если так подумать, она нашла нас, а не выход Агрим Биркина, и дверь магическим образом открывается, после чего начинается босс-баттл. Но если вы думаете, что он будет интересным, вы ошибаетесь. Нам просто надо поджарить босса три или четыре раза, после чего он слиняет, а мы тем временем... Находим вход в лабораторию Умбреллы. Вообще, с четвертой миссии игра начинает играть новыми красками, то есть разработчики разноображивают геймплей и особенности добавляют какие-то интересные ситуации, интересные события, в отличие от основного сюжета игры. Продвигаемся дальше по темному коридору. А вы думали, темных коридоров не будет? И технологий с фальшфайерами тоже больше не будет? Не. И потихоньку попадаем в нужную нам лабораторию. Можем прослушать небольшой брифинг для сотрудников компании, но думаю вы это сделаете, когда выйдет ролик с прохождением. А пока не будем тратить время. Если предыдущая локация была новой, у про проканализацию, то сейчас мы снова присутствуем на практически той же локации с оригинального сюжета. Впрочем, как и в большинстве случаев, только с одной разницей. Мы получаем новых врагов. Турелей. Я не понимаю, зачем у них что-то можно уничтожить, если так или иначе они все равно отключаются с пульта. Ну, то есть да, бессмысленная трата патронов. Чуть дальше мы видим, как программируют тирана, для чего, я не знаю, но одно могу сказать точно. Мы уже знаем, что по хронологии один и так ходит, или ходил по полицейскому участку. Ну да ладно, может быть это подстраховка. Конечно он встает и тут началось. Наши снова отвлекают, а я стараюсь пробежать дальше, потому что... Потому что его и так не убить. Сжигаем все, что есть в лаборатории, что бессмысленно, потому как все равно все целое и, по всей видимости, случайно запускаем режим самоуничтожения. Ох уж эти проблемы с самоуничтожением. Эвакуируемся на лифте и наблюдаем занимательную катсцену. К слову, я не нашел ни в одной вики информацию об этой разновидности тирана. То есть, почему? Не канон, ха, но можно было бы хотя бы и упомянуть. Ну а теперь мы отправляемся на чистительную станцию, на которой находится оперштаб наемников из оригинальной игры. И тут разработчики вспомнили о минированных противниках. К счастью, тут всего пара собак, не более. Но вот коллекционный предмет, который расположен за стеной огня... Вы серьезно? Я должен получить урон, чтобы получить его? Бред. Но скинем на то, что они были уж очень сильно воодушевлены дальнейшей своей идеей, о которой позже нам необходимо направиться через кладбище. Если вы не помните, то в оригинальной третьей части при выходе жил из госпиталя мы направляемся в парк, совмещенный с кладбищем, а после попадаем на чистительную станцию. Я, кстати, не упомянул, но часовня также находится рядом с госпиталем. В оригинальной компании мы с вами как раз таки попадаем именно через госпиталь в часовню. Очистительная станция, кстати говоря, не принадлежала корпорации Амбрелли, если верить сюжету оригинальной третьей части. Но как итог, здесь они решили сделать так, что это фабрика мертвецов так называемая. Ну да ладно, а стреляв пару тонн врагов, попадаем в это здание, где с нами связывается, точнее угрожает, персонаж из оригинальной игры. Эрудитка. Тебе повезет там, где других постигла неудача. You play a game? Только не пойму, это может быть рандомный персонаж или же она по умолчанию так делает. Ну хорошо, вот мы на чистительной станции и тут нас нападает один из тиранов. Командование обещает прислать спецоружие для сражения с ним. Оружие это приходит, но вместе с ним приходят и проблемы. В общем, смотрите сами. Когда оружие стреляет, оно делает так, чтобы тиран мутировал, то есть когда он получает достаточное количество урона для преображения. Так или иначе, у нас игра 4 на 4, то есть 1 против четверых, так как все мои товарищи прилегли отдохнуть. Единственный способ убить тирана во второй фазе подставить его грудь под выстрел пушки. Благо я успел оживить товарищей, хоть и находился при этом в не очень приятном положении. В данный момент геймплея вы прям таки чувствуете особенно, если играете в одного. Игра в данный момент нарушает баланс в полном объеме. Если вы ничего не предпримете, умрете. Это очень хорошо чувствуется, да и сам момент отличный. Только вот одно но. Большое но. Это по сути тот самый маленький участок, в которому Джил сражается с последней формой немезиды. Ну, то есть посмотрите на это. И на это, и вот оно, конец. Нам необходимо, в отличие от оригинального сюжета, спасти Леона Клэри Шерри. Но что мы должны сделать для этого? Да, в принципе, ничего. Продвигаемся, как обычно, дозированно, избавляясь от зомби и амбрелловских солдат, пока в какой-то момент не попадаем к контейнерам, в одной из которых есть проход, закрытый яростными зомби, а в других ничего, кроме зомби, и нет. Так или иначе, с помощью Леона, который покрывает нас, мы пробираемся дальше, где попадаем на арену. Но вот примечательно, что солдат Амбреллы... Из отряда Волчастая мы так и не встречаем. Но и на арене, судя по всему, придется отбивать... Вау! Э, Нет, серьезно. Вау! В этой компании есть полноценный собственный босс Тиран. Я поражен. Если в оригинальном сюжете нас э, с ним кинули, как из с в которой мы улетаем на вертолете, как и с уничтожением главного босса с помощью мощной бумпалки, то тут у нас есть хотя бы Тиран. Ну да, нас по-прежнему кинул с эвакуацией и бумпалкой, но об этом дальше. Мы расстреливаем босса из всего, что у нас есть, и по классической схеме Capcom, стреляя светящиеся точки босса. Периодически на нас будут нападать враги, но в целом все не так критично. Если вспомните, дальше подобный бой будет происходить в ремейке третьей части, когда при бое со второй формой Немезиды мы будем сражаться в чайни с кислотой, и на нас будут также медленно нападать зомби. Ну да ладно, тут хоть и есть пара фаз, но босс не особенно сложный. И казалось бы, все, мы его убили. Наш персонаж совершает... В общем, смотрите сами. того что это выглядит слишком глупо так еще и в руке по сути нет гранаты которая там должна быть хотел бы я сказать что тут есть крупная несостыковка с основным сюжетом игры но представим что Леон остался в живых иначе почему он хромает и все как и оригинальный сюжет игра кончается на том что герои остаются в ракун сити стоит ли говорить о том что через пару часов от города по сути ничего не должно остаться я думаю не стоит да и к тому же это по факту намеки на продолжение но игре не суждено было продолжиться. Что я могу сказать вам на этот раз? Да, в принципе ничего нового. Но вот по сути второй кампании, в отличие от основного сюжета, видно, что в какой-то момент разработчики поняли, что надо разнообразить игру. Не особо, но у них получилось. Мое личное мнение. Основная игра получилась так себе, но вот, повторюсь, дополнение пытается привнести что-то новое, не особо портить сюжет оригинальных игр, хоть по сути и все равно рушит некоторые каноны и моменты, но делает это все же осторожнее, нежели основной сюжет. И, то есть да, я хочу сказать, что я бы посоветовал поиграть в это, если бы оно игралось отдельно от основной игры, а раз это лишь дополнение, которое вам придется покупать вместе с основной игрой, на момент летних скидок я купил игру за 120 рублей, а без скидки она стоила бы мне 600 рублей, что ну как бы дорого. Да и дополнения отдельно уже не купить, к тому же вы не сможете узнать какие дополнения включает в себя полное издание. Перефразирую, вы как покупатель не поймете за что вы отдаете дополнительную сумму, так как информация о комплекте нет даже в описании к товару на странице Steam. Хотя странно, что с Resident Evil 5 они поступили в точности да наоборот. Ну, то есть там можно купить основную игру, а после купить Gold Edition. То есть дополнение, а не брать либо сразу с дополнением, либо только основную. Всем спасибо за внимание, еще услышимся. И надеюсь вам понравился данный сюрприз. А также если у вас есть желание, можете поддержать канал рублем. Всем спасибо, всем пока.